фитнес спа расположен на первой линии знаменитого морского курорта Влас. Давайте с посетим это уникальное место. И сейчас мы с представителем клуба сделаем небольшую экскурсию. Узнаем, что тут есть. Массажная территория спа. Если вы предпочитаете релакс, вы можете побаловать себя в спа-центре клуба, где вас ждут специалисты по массажу. Финская сауна с гималайской солью, рубы и арома бани, зона отдыха. Квалифицированные международные терапевты Виктория Спам позаботятся о вашем комфорте. Массажные продукты на и Предлагаем вашему вниманию. Уникальный бассейн длиной 17 метров. Он разделен на три температурные зоны, обеспечивает комфорт для своих посетителей. Кардиозона. Утро с видом на море, да, это возможно. Тренироваться во время наблюдения за морем. Это неописуемое чувство. Если вы также хотите испытывать этот кайф, посетите. Пульс фитнес в святом власе. Групповые занятия – отличный способ совместить занятия спортом и получить удовольствие. У вас есть очень хорошая возможность совместить с очарованием лета, с абсолютным отдыхом и первоклассными тренировками на болгарском побережье Черного моря. Пульс фитнес в Свети власе.